Стою всех любителей видеоигр, я нашел сохранение, спрятался тут, а тут нам пиздец. Нам пиздец? Пиздец. Милый, так. как я рад. Ты пришел выбросить эту дурацкую перчатку? Вдруг дурац. Сейчас мне нужно ее улучшить. Зачем улучшать эту гадость? Отдай ее мне, я сделаю тебе хорошо. Эй, мне с маму нужно. Работай давай нас мозгрудкой. Да. Когда ты проявляешь суровость, это так возбуждает. Так, все, сил больше нет терпеть это дерьмо. Уже проступаю к антонизации твоей миленькой перчаточки с усиками. Все, что, что захочешь, о, мой повелитель. Вот и отлично. Блин, прикольно, на самом деле, он так постоянно его заманивает, заманивает, а потом такая, М -м -м -м. о, стой, а что, то дешево, то лучше, конечно. меньше трату энергии, у него урон прям вообще самое важное. Так, отскок снаряда, конечно, это все прикольно, все полезно, но я даже не знаю, что мне разобрать. Можно, в принципе, разобрать, что? Патроны мы пока трогать не будем, это есть. Аптечек что-то много. О, сбышеночка. Так, 4, 1. Что-то не так-то и много всего-то, в принципе. Так вот, нажал и ручку. Ой, все красиво. Так, ладно, в общем, я нашел сохранение, но я не уверен, что все домики обошел, представляете? Блин, уже кто-то там на меня смотрит где-то. Вон там вижу сундук, побежали-ка до него. Да? Да, побежали. Куда еще деваться? О, понятно, ты тут проснулась, предлагай, пройти с вот этой стороны? Простился немножко. Вот, тут будет самое время этим заняться. Блять, вот это, как это называют, а ну ка сшей там, ух ты там, и ты тоже там зарубаешься, да? ты придумал, смотри, бежал, вообще гениально, блин, еще замок взломал, давай быстренько, какую у тебя сторону-то крутить, ага, понял, вот так, еще чуть вправо, еще чуть влево. отлично, Меня вообще здесь нет, забудьте. Кто? Никого нет. О, привет. А можно здесь были? Да, точно здесь были. Просто что-то Ну, я нашел сохранение, но чуть-чуть погодя. Я надеялся, что у меня уже было сохранение до этого момента, но его, как видите, не было. Так, это раз, это два. А ничего интересного больше нет. Блин, он взял и восстановил эту дуру, прикинь. И вторую дуру тоже. Как-то... А, нам туда надо. Нам, чтобы управлять вот этими штуками, надо вон туда сгонять. Так, ну, чтобы туда сгонять, я вижу там что-то... А, в был ромашка. Она утошла от меня. Ой, Господи. Так, а ну, здесь мы точно были, да, 100 Ой, всего вот на меня объявили. Такой, Сашка, давайте пройдем по стелсу. Предложили по стелсу, надо по стелсу. Он прошел, где. Так, а здесь я был или не был? Был, по похоже. Да, был кайтановская дрянь иди-ка сюда ой на ну, элитрализовалась иди-иди-иди сюда касая это все-таки ничего еще, еще и не все золото, так как мы скорее всего, читали не золото, надо все. так а домик напротив домик напротив что-то есть Идем, идем. Так, ага. Так, ты же, блядь, тварь. Походу, блядь. Курица-убийца? Вот вам и курица-убийца. О, а, точно, мы ж тут ПМ нашли как раз. Эх, не все запомнил. Ну, давайте послушаем, на всякий еще раз. Проклятые. Если меня кто-нибудь слышит, роботы послетали с катушек. Они вырезали пол деревни. Тихо, блядь. Ах ты Да, росла, что да точно смотрели. Стрелась? Точно слушали, точно смотрели это дело. Точно все это дело было. Так, тут вроде ничего, только вот надо вот в эти домики зайти. Потому что уверенности, что я в них был, вообще ноль. Может по быть. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмер рекомендует Я опаздываю на ВДНХ. Сечинов просил по -терапию. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности храс. Ее можно обойти. О, нифига, нет, в шкафу заныкали. Так, еще один тут сидит. Уже стоит. Ты меня не видел? Ты видел? Видел? Жаль. какие не поломанные. Вы посмотрите на них. Какие-то они ну не живые совсем. Блин, и мультики куда-то дели. Ну, здесь ну погоди должен идти или еще что-то типа того. А про ну погоди точно сто процентов. Я... ко камни поверну. Короче, ладно, я понял. Так проще. Блин, я вроде на высокий уровень сложности приключил. О, привет. Ну-ка, пошел отсюда. Вот. Ты Что, блядь? Жестенка. Понятно. О, а знаете что? Сохранить. Да далеко, далеко. Далеко. Блин, я знаете, смерть свою пропустил. Но... По-моему, было... По-моему, по-моему, по-моему, не было, да? Что-то это самое... Я слишком расслабился, по-моему. Что-то прям чересчур расслабился. Ну, куда-то втопить. Так, а мы шли где? Шли как? Так, я помню, что вот это тут сохранение понятно. Я посмотрел налево, пошел за сундуком. Эх! Так, ладно, тогда сильно терять время не буду. Охреневать, скажем так. Вот это мы точно не слышим. Ага, ага. Ага, конечно, ты где швейтан машина? Совсем страх потерял. Я, кстати, еще и от ромашки отошел. Блин, где? Где? Ага, ага, конечно. Пока умная швейцар машина нашла. А где? А где твои запчасти? Они мне важны. Они важны. Мне очень важны. Это чё? жестянка? Чего это жестянка с лазером не мешает? Так, ладно, потом. Начал дверь. Так, чуть-чуть лево, по-моему, было. Давай, открывай. Давай, пока они меня не обнаружили. Так, ты ж, бля. Стука летающая. Блять. А. ну ну что происходит ну чё происходит ты ёшки. здравствуйте баги Ч чего часа не произошло О, так, ладно, я по вам выйти Блин, ну чего у меня теперь вот так и всегда будет? А, вот, отлично Ах ты, блядь, жестянка Не дают мне спокойно взломать замок Так, чуть-чуть вот так вот вправо Еще чуть, -чуть. Отлично Все, что я помню вот этот сундук там золотой потом подхилится, птичек много И смотрите наполовину уже установили она ушла же станка так где еще? так идем сюда я помню здесь мы какой-то сундук помню не залутали, нет здесь залутали, да здесь залутали, здесь залутали. летающий летающая дрянь мешает? Пошла так, что еще где? Так, здесь понятно, там курицы, коровы. Куда-то налево. А он под домом. Ой, сейчас спалит меня, да? Спалит, но я так и думал. не слишком много внимания, майор. А это такой... будет жарко? Них. Не будет. По каким-то что... причинам коллектив перебросил в этот район несовмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности. Ее можно обойти. Ладно. Твою сказать. мать, откуда они вообще берутся? Робот-шмель доставляет их с ближайшей автофатурой. А вы думали, я буду заморачиваться сильно? Не похоже на того, чтобы я так заморачиваюсь. Только не пойму, почему я правда такой низкий. Или мне так кажется? Я точно низкий стал какой-то. <смех> я что, за ребенка теперь играю? Тут, кстати, еще один заныкался. Я точно за какого-то ребенка играл? Так, надо сохраниться, перезапустить. Тут, блин, что-то прям вообще никак. Такой маленький блять как будто на картонах картанах на картонах так вообще ничего не видно. по моему этот сидит да сидел -то. не конечно остался это все классно прикольно но никакой динамики ой по моему я опять вырос да я походу вырос конец Отлично, минус одна проблема. Так, залутали-залутали, здесь ничего интересного, это мы скорее всего читали, потому что я на самом деле припоминаю этот момент. Давайте заглянем в компьютер, сразу будет понятно. Ты был прав, никто тут не следит за накладными, все на доверие. Ну, сами себе злобные идиоты. Все, что мне удалось приныкать с последней инвентаризации, я упаковал. Манька посторожит. Меня пока переводят в Павлов. Недели две меня не будет. За это время толкни все это барахло Порцовщику. Если я прав, то мы две рублей выручим с этого хлама. О, значит, мы это точно, кстати, не читали. Поставление в комнате Ахч по предприятию 3826. Присвоит бывшей деревне Лесника статус особого населенного пункта обслуживающего назначения. Все провожающие на территории поселка с момента утверждения этого документа считаются обслуживающим персоналом технической бригады комплекса Вавилла и находятся в подчинении главы поселка. Товарищи жильцы, с этого дня почетная обязанность день-ночь следить за работоспособностью веренных вам механизмов, ваша главная задача. Поздравляем вас. Товарищи практиканты техники, повторю как глава поселка, что борется за звание лучшей работодателя поселок предприятий 1955 я требую от вас соблюдения всех норм по высшему уровню Прикатить в письмах разговаривать называть памятник манькой это не манька а скульптура под названием труженица и она является гордостью поселка убирайте за собой доски и прочий мусор да пока дорога не в идеальном состоянии но наш поселок это не свинарник озаботьтесь немедленной покраской дома в какие-нибудь веселые цвета. блять, краску я выдам под роспись не пасите коров в предоумовых зонах Только вместе мы с вами достигнем Высокой культуры, быта и заслуживания Лучшего поселка В общем, короче, здесь все пиздили, Здесь все, короче, все Мин, как есть Можно к тебе завтра на 9 записаться? Я уже отпросилась У Людки на свадьбе прическа была Как Стоп, в рекламе, то и полил Вот такое дело, а? что к утром одна была А к вечеру другая И цвет волос бы меняла На обновлении коллектива говорят Все будут и начальство И чуть ли не иностранцы не хочу, как швабра выглядеть. Ой, и лак полимовский захвати, а? Чтобы и ноготочки тоже цвет по настроению меняли. Ой, полимеры, конечно. Красота. Вы же это читали, помните, в компуктере? Компухтер, Мне так нравится это слово. В компьютере. Ух Тут я увернулся. Извини, жестянка. Но мне сюда. Тут как раз таки, я считаю, погиб. Так, там еще, кстати, ПМ должны забрать чуть-чуть левее. Они там думают, что они мой дом укружили. Понятно. Все попал по ней? Попал. Можно, конечно, и сильным ударом улупить, но дело такое. Надо замахиваться, думать. Жалко, кстати, на самом деле, то, что я у них забираю вот эти вот детали, скажем так, да? Как назвать-то? Ну все, распаковываем. Найдите выход из деревни. Я не очень говорю, вот, ходить выход из деревни. Нам дали подсказку, что нам нужно в центральную камеру. Вот, нам вот туда. Давайте это уже оттуда. Здесь 15 минут черт не занимает. Так, камера меня не видела? Не видела. Я вообще никто из этих, меня звать никак. Так тут есть что? А, подходовый замок ты значит есть что-то стопу нет вот умовые замки здесь как просто не ставим успели нет не успею походу так желтый должен быть с края Ч я делаю так Так, но пришествие смерти не слушали, поэтому мы это сбросим и закроем, а ага, закроем за собой дверь, конечно. Очень mm -hmm. хотелось. Есть кто? Никого вроде нет. Круто mm -hmm. сейчас блока найти, если честно, mm -hmm. я был бы прям рад. Так, еще один сундук, надеюсь здесь никакие ребята меня не подстерегают нигде. Фигареты Что у нас здесь? Ага, вот в другой стране Я зачем-то код водил, пароли водил Так, посмотрим, есть что интересное Такая дорогая моя Анечка, на вахте я буду еще полгода Не представляешь, как здорово будет, когда заступит коллектив Никакой больше почты, телефона, телеграф Мы с тобой будем всегда на связи Я на Камчатке, а ты мне стихотворение читаешь Рассказываешь, как новый сорт яблок пахнет Жду не дождусь, пока целую письмо в смысле, экран? Ну, не целую, ну ты, короче, поняла. Вечно твой муж Володя. Аня, что случилось? Я слышу, что тебя выносили на носилках. Спрашивал твоих соседей по участкам. Тебя никто не видел. Срочно напиши мне, позвони, я волнуюсь. Дорогая, выезжай немедленно, первым поездом. Держись ты меня сильная. Твой Володя. Молния. Обязательно к прочтению. Я узнал, что временно остановились в доме... Выделение вашей супруги на время работы Вавилы и используйте ее личным Терминалом, но ваши запросы Сообщают, что ваша супруга находится в комплексе Павлов на лечении Состояние ее оценивается как стабильно тяжелое Никаких подробностей сообщить не могу От посещений требую сдержаться Вас извести в скором времени, пожалуйста Место временной Приписки не покидайте Но это судя по всему Что-то с ней случилось А что именно пока она мне раскрывает ну и не раскроется все-таки секретная информация Так, а нам вон к той башне надо, где она? Вон к той башне надо Наверх той башне, Я-то, в принципе, так потихонечку и двигаюсь туда Ну просто, а что, нам зря показали, что мы можем этим делом управлять? Я думаю, нет Как это можно показать зря? Блин, я хотел Надо было присядки А вы чё, шай? А Чего у вас так много блин? будьте внимательны майор да я уже понял блядь, я уже понял ты думаешь а чё я бегу с сломя голову ты думал ко мне залезть что-ли? ой застрял он ко мне я только встал. ⁇ шкин. А где тут камеры? Памашка с... Так, отлично. Я за них, в принципе, спряталась. Взяли тут, пришли меня распидали. Она... Ой, там такая песня, играет, Смотри, Обломаем лапы вредителем и интервентом. Блин, прикольно. Вредители. Ага, ага. Ага, ага конечно. Как зайдете, скажете. Блин, ну прикольно. Выглядит классно. Это же капиталисты, кстати. Ну ладно. Чтобы они там не были, нам нужно все залутать. Вот я точно не читал. Здесь нет... Точно не было. Довожу до вашего сведения, что ответственный за лесозаготовку товарищ Кислевский, Кислевский забрал в собственное пользование несколько роботов модели работника и приспособил их у себя в курятнике. На вопрос зачем, товарищ ответил, что любит разводить куры и таким образом хочет создать видимость наличия у себя домашней птицы. С его слов, роботы похожи на топчущихся петушков. Прошу срочно принять меры. Мало того, что это возмутительное присвоение списанных аппаратов в личное пользование, так еще и выглядит невероятно глупо. Товарищ глава дело работы, день и ночь работают, устают, наверное. Давайте мы их подменим, что они как рабы на, логи, на галерах. Мы же все-таки можем, поможем сделать свою работу. Они отдохнут, погуляют, а то дня не видят. Больно смотреть же. А нам не сложно, мы люди рабочие, нам не привыкать. Кстати, это как раз-таки, судя по всему, то сообщение насчет э, роботов. Выходных роботов, дать, выходные дать роботам так вот правильно сказал. А что-то здесь никого нет? Вс... Блин, ну них... всякая дрянь хранят у себя. Какие-то нейрополимеры, синтетические всякие материалы. Опа. Ч это ⁇ вот это сейчас, что это сейчас было? За подвисание. Них... Ничего себе Я ж прям думал, все. Игра умерла, если честно. А нет. Не умерла. Так, ладно, сейчас не огребьте ни от кого. Раз, ромашка. Так, это не открывается. Тут внизу что-то... А, это... Поломанная штука. Так, давайте наверх. Есть что? Так, два сундука. Раз. И вон та башня. Но нам точно туда что-то дня? Так, как бы туда теперь проникнуть? Есть задний выход? Нету заднего выхода. Точно нету, точно нет уже. Так этот компьютер мы тоже не читали. Вчера вечером двумя жителями поселка был обнаружен местный лесник Эннс Мух... Мухамбет. Будучи в в состоянии, в приступе паники он утверждал, что видел в лесу ходячую избушку на курьих ножках. Цитата. Задержанный лесник был обнаружен после того, как несколько раз Выстрелил в направлении леса, убегая от него в сторону поселка. Никаких комментариев дать задержанный не смог, так как повторял только историю про избушку. Произведено внушение, переведена в работы работу и оружие изъято. Нами задержан некий Горшенев, студент-натуралист, член туристического кружка МГУ. Обнаружен на закрытой территории с гитарой на спине, с взъерошенными волосами и без верхней одежды. Далее показания самого Барда. Замученный дорогой я выбился из сил и попросился на ночлег в дом лесника. Ой, это король и шут, понятно. Пожилой мужчина пустил меня, выглядел добродушный, даже пригласил отужинать, предлагал чувствовать себя как дома, утверждал, что не откажет в гостеприимстве, заинтересовавшись моей работой по сбору фольклора, заверил, что может рассказать множество историй. Когда на улице стемнело, я сидел за столом, лесник сидел напротив, вел непринужденную беседу и особо хвастался тем, что среди местных животных его все знают. И подчеркивал, что ему нравится подкармливать волков. Поначалу пропустил это мимо ушей, однако среди ночи волки вправду завыли под окном. Я испугался, однако старик молча улыбаясь, встал и покинул дом. Не успел сообразить, что происходит, как он возвратился с ружьем перевес и сказал, друзья хотят покушать, пойдем приятель в лес, я выпрыгнул в окно и тут же побежал прочь, пока не был пойман патрулем В общем, лесник наш опять с помощью записи волчьего воя Издевается над туристами Это надо прекратить Ладно, студент Барт А был бы там кто-нибудь служивый? Отобрал бружью, да снес бы ему голову Разберитесь Барт, ну вот так вот Отсылочки, отсылочки. глава поселения обслуживающего значения Товарищи, практиканты техники. Повторю, как глава поселка что борются за звание лучший работник поселок предприятия 1955 требую от вас соблюдение всех норм, повыше можно прекратить в письма. Это мы, кстати, видели без собой доски, мусор. Два мы это видели уже. То есть, в принципе, письма могут повторяться, потому что мы заходим под одним и тем же. Ну, блять, мы в одном районе, короче. Ходим по одним и тем же домой. Это логично. Так, нам туда. Ой, ой, ой, не, не, не, не, пацаны, пацаны, мы не виделись, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны. Как залезть? Ладно, я понял сам, сам. Сам опа, один. О, прям в меня летит. Ты целовательник, ты привёшься? Это и есть устройство взлома системы безопасности. Взломать эту систему не так-то просто. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Базина, ты что? Ли? Не забыл, старуха то Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик. Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарпался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше. Тогда и гадость всякую будет истреблять подручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку А вот это еще для тебя какой чертежик И валан взломать помогу Были у меня коды к ним Записано где-то К тебе в избушку? Угу Что за баба-яга такая без избушки на курих ножках? Ну ты даешь, мать Уже иду Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там Скоро буду какой-то голос, если честно, молодоват. Потому что, если так судить по самому началу, прям самое начало, если так вот рассуживать, то голос у него был как-то все-таки пустарей. А тут она прям такая мало. на веселе, что ли? Такая молоденькая какая-то. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Видишь, стоит, Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю, тут деревушка, люди радушные. Ловил под землей опять же. А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько тысяч километров? Две? Представляешь? что он на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьба у меня. Общайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, пост принял. Удачи. Так, ладно, поехали вниз. Да, поехали, Поехали. Так, ну пойдем заглянем до бабзины-то. Нифига себе. Как хорошо, что я на эту вышку а то сейчас был выход, блядь. Выход из дрельни и все такое. Так, а как? как Ты не добраться-то? Тут, -тут пацанов-то крут-круди. Везде короче, проволока, заборы. Отбор все-таки сначала осмотреться. Как выйти, как зайти. Красиво, это нейрополимер, что ли? Так, кажется, я вижу лук. Ладно, жив, целый орел, нормально все Так, а как выйти-то? А, ну здесь надо ромашками управлять А почему они подключены? А все подключены к той башне Не, я понял, что проще побегать, короче Иногда вот так вот делать И бежать дальше а, ну, кстати, знаете, что я вспомнил? Ага, вспомнил. Через лазер я пройти не надо. А, о! вижу проход. Все, отлично. Блин. А две аптечки осталось, представляете? Всего две аптечки. Лису, что-нибудь спрятано? Ну, очень маловероятно. Мне кажется, они... Бабушки не заходят, потому что... Почему? Потому что бабушка тут во все оружие. Так, сейчас я подойду. Ща, ща, ща, дай осмотреться. Есть что Вообще ничего. Уже все сама залутала, отвечаю. Ну, пугало. Какое красиво. А так можно было бы Вовчика поставить. Стоял бы, себе руками бы махал. Да, отпугивался. Ну, ничего интересного. Ой! А, не, это не тот момент. Ладно, хоть умоемся. Воды нет. Вот и умылся. Кто это за пацаны тут летают? Как его зовут, забыл. Беляш, ты? Отпусти, Фига, у меня тут кидает с места на место. Не, а кто сказал? Как она Беляшка то расплавила. Вот это, блин. Избушка, нахуй, еблажка. Фу, давно вы так. Чуть не убил меня металлолом, долбан. Не, ну я обстраиваю. Не, бабку льду еще прям. Бабзина дают. О, как все раритетно, красиво. Ступенечки. Бабзин. А, это и уст... я, внучок. Иду, иду. Спасибо, иду. Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда Заходи-ка в избу Чайку попьем А сейчас хоп, это элеонора Попьем сейчас чайку, блядь А, не, вправду? Ой, как красиво Опа Чайку себе сам нальешь Классный телек Что показывают? Мультики Господи, Присядь да посмотри Прям бамзина ты еще что за... Тихо! Касательно информации о... Повнимательнее смотри. ...внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен... ...информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам! Международный скандал! Я прекрасно понимаю... Вы понимаете? Под угрозой наш проект Мой... Атомное сердце! Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны! Проект, который вы все отказались тогда признавать! Сколько а -а -а. миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторюсь. Я очень не повторю. рад, товарищ Сеченов, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро товарищ рабочий класс на Западе Сеченов. сбросит с себя ермоугнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР. Запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают? о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест! Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня Вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Вот проект закрыть. Или отстранить. Ужас Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем yeah. у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Пизда. Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, бабзин. Откуда у это тебя это Это не передача? передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. А бабзина ты вообще прям... Все, по-моему, обо всех знает Судя по всему Она из какой-то секретной организации Гостиница, она... забери в углу Кодами отвала она, небось И сам знаешь, как пользоваться Да, чертежка, прихвати Мой шкаф знает, что с ним делать Пользуйся, не укусит Не то, что твоя подруга Да уж, подруга Спасибо, мать, цены тебе нет Да ей-то точно цены нет Так, вот это мы заберем, естественно, кодики а где... А, вот это чертежик. Доминатор. Вот сейчас мы, походу, будем создавать его. Ракеты для крепыша, патрон для калаша, патрон для ПМ, патрон для дробовика. А где коды-то? Огненная кассета и капсула отправлены в шкаф. Можно тебя погладить, маленький? Ты где? Стой, дай тебя поймаю. Такой бегает, такая избушечка классная. Молодец, Папзин. Да уж, непростая ты старушка. Старушку, папа! Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком, перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю, да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи. Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств пади не терпит. Есть такое. Но в ДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккуратно за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Ой, как ты засеченно следишь? Как за всеми остальными. Технологии, милок. Давай так. У меня извушка непростая, у тебя перчатка. И мы не задаем друг другу вопросы, что и откуда. Идет? Какая молодец. Допустим. я такая. А про животинку? Странную ты дома животинку держишь. Да это не животинка странная. Чаек у меня такой, своеобразный. А курица? Я ну, как курица, вполне обычная. Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел. Можно предприятие на предприятии 3826. Чего здесь только нет, как в изумрудном городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну не видел, так посмотри. Ой, ладно. Странно. Ой, ты дома живать. Пропустить. Давай, Хотел просто прощаться человечески. Так, мне пора. Ступай, косатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие в коробочке с литерой предприятия 3826 Кольца в коробочке? Н нет, бабзин, такого не видел. Не до этого был. Ну, ступай, ступай. В ДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помог. Блин, а если бы я нашел эти кольца. Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? Верблюда. передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми, пешком до станции далеко. Хорошо, Бабзин Так Майор, или О -о -о, Вот это я понимаю Стрелять-то мне надо Недостаточно ресурсов? Конечно 144 бля. Да ты что? Склад разбор У нас 2 ПМа Вот это мы разберем Что? Ой, блин Столько всего навалили Патронов тянущие Че это? Аптечек нету Сейчас я аптечки поменяю заодно 4 штучки возьмем Здесь майор и вот этот дел мы разберем. Что, просто патрон насывали. До свидания, патроши. До свидания, патроши. Тоже пару магазинчиков. До свидания. Отлично. ПМ тоже. До свидания. О. -о, -о. Эх, 22. С кого падают-то? С вовчиков черных, с красных, с кикантов. Редко налетающих и и а что еще можно такого разобрать, чтобы получить как раз таки вот эти вот ненужные материалы? У -у -у -у. Патроны такого не дают. А если ПМ? Даешь? Не дают. Жалко, но PM я оставлю, так иногда пострелять из него хочется. А это что? А это тоже нечего. Ладно, жаль, я бы сейчас создал бы пушечку. Да вообще надо бы, наверное, пробежаться. Теперь нам надо до камеры добеж, до камеры добежать, до вышки, да. Так. А у нее тут вообще вокруг ничего интересного. Все, понял. Идем Крас, до вышки, значит. Кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор. Я с ней не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молдовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос Эх, лучше нет. задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. На самом деле, очень даже важно. Ага, ага, жестянка. Ну-ка, дай-ка я тебя рубану разочек. О, ничего, так нормально урону Блин, вот где мне, конечно, нужны материалы находить? Вот этих, что ли, всех, пинать? Да мне так и не охота с ними возиться, если честно. Из них, тем более, они редко падают. А их купить ради этих материалов. О, а вот нет. и этот материал нужно. Ага, ага. Так, уровень первый сейчас сюда сбегутся ребятки. Только вот какие именно. Уже другой вопрос. Ладно, нам наверх, наверное. Поехали. Ну, пацаны цветаются. Раз. Сейчас мы их всех отвлечем сразу от своей работинки. Мы так. наконец в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Так, и что сделать можно? А, с нее даже посмотреть можно. 5 сканировать. О, как. Так, ну я себя нашел. Есть да контакт пусть. с камерой. Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Так, а что я делаю-то? Камера-то камера, понятно. Прямая трансляция, понятно. Так, ну ка, вот сюда. Мне нужно ворота открыть, правильно я понимаю? Правильно. Вот и ворота. Открываем. О, уже, уже открыл. Так а погнали тогда дальше сразу. Опа, вовчик стоит, смотрите, какой красавец. Жалко, что я их вырубить не могу. ворота это, конечно, все хорошо. Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно во время сеанса доступа к видеокамере. Надо попробовать. Ну, это я понял, что я могу вот это дело все подключать, отключать только толку. Толк небольшой. А, то есть можно просмотреть с камер, где я что-нибудь залутал. Пойти залутаться. Ой, она неплохо придумана. Реально неплохо. Но я все сделал. Дверки открыты. Ну и почем знать домой вот эти вертушки долетают да, и застрял О, а это что потом не обращал внимания что-то на это так там вовчик очень агрессивный стоит подходи подходи Машины увеличивают сенсорный хват. Вы потревожили Ой. их датчики, майор. Да, я уже понял. что интересно теперь за мной отца. Аккуратно. Я сказал, я аккуратный и упал. Хотел аккуратно спуститься. По камере надеялся на это. Так, ну нам сюда. Модульный щелка. используется как систему для контроля доступа важного объекта. Взаимодействие... А, ну это мы уже бы сделали, да. Призромат. Ага. Второй уровень тревоги. Блин, ватрушка где-то. О, мне, походу, хана. Мне, походу, точно хана. Фига, тут ватрушек. Да ты чё? Офигел, совсем понятно чего я умер? Так, вот там хоть хранили. А, из решителей, из пулемета. Понял. Отомстить-то было, кнопка отомстить. <свистит> <свистит> сейчас отомстим. Сейчас, сейчас. Ой, что-то я прям совсем бесстрашно, конечно, пошел. Надо было запомнить <свистит> расположение камер, потому что их там очень много. Поехали вниз. Поехали. А. Ну поехали. Я же ворота открыл, да? Подожди, подожди. Я же ворота открыл. Открыл. Все, поехали вниз. А ты прям так бесстрашно труханул. Ой, он там взорвался, представляете? Так, ну у меня, в принципе, раз ромашка вижу. Вижу ватрушку. Вижу еще ромашки. Да кто там, где оля? Ага. на, на электролизу не электролизует я понял блин еще по мне стреляет да, вот именно вот именно вот прям как говоришь так и есть прям верю тебе давай давай давай давай блин я наделся что он прям упадет под эту. <смех> Что-то -то как-то я действую про меч. Стелс? Что там кто-то мне там говорил про стелс? Мне нравится динамик. Так, значит, точно все активировано, значит, мы едем -то. Эх. Где-то еще третий должен быть. Спалили. Пойдем в обходняк. Ой, ой, увидела, увидела, падла. Мы обнаружены противником. Вероятно, вкус. скоро врагов станет больше. Так, как бы тут аккуратно-то спуститься-то? Ну, вполне себе. Жизни точно меньше потратим. Так, тихо, тихо, меня ты не видишь. Давай иди сюда, плюшка. Отлично. На одну проблему меньше, пока подхилюсь. пока я током еду. Нет, меня вовчик даже не видит. И хорошо. Ладно, иди сюда, Вавен. А ты даже не думаешь без Тихо-тихо-тихо, замок я в курсе. Ага-ага. Фига себе, тупой. заборе застрял ну и ладно мне это фильме не мешает Сейчас меня камера спалит а нет не успела восстановить отлично так а вавяна то я могу излутать вавяна я хубовчика не могу через взлутать. а ведь там могли быть интересные увидела увидела да увидела да? Масса шла, Да кто еще? Да куда вас столько? Сейчас забываю заряженным ударом пользуюсь. стука полезная, как не крути. Я бы пушку хотел помощнее создать, ой, только на прилетали, сразу. где -то. Так, ладно, нам... Опа, катушка, ты что тут забыл? Думал, я тебя не увижу. Маленькая моя. Какие-то, конечно, как кромашки ко мне поворачиваются. Прям так хорошо, приятно, спокойненько идешься. одна ромашка точно по пути. Лично жалко с ромашек никаких этих материалов не падает. Так вот осторожность. Так все будет хорошо. Так, он идет, знать, что он идет от нас. Так, в избушке 100% что-то есть в домике. Избушка только у бабзины. Он сделался так долго. Короче, вот так вот выстрелить и заманить сюда. Он сейчас прибежит и меня увидит, наверное, да? Я вот так вот сделаю. Тут спинаю ее вы говорите долго все это так вот по нему пару щелчков сдал побежал такой у тебя известно потерял надавал ему и все можно вот все о сверхпроводник был так идем ка в домик есть что Вообще голый как. -то. А мы тут были? Нет, мы тут не были. Нет, мы тут точно не были. Просто так похоже все. Вызнимала. И двери не все открываются. Жаль. Опа. Не пропустил Что вдруг там всех проводник? А я мимо прошел. играет ой там вовчик вовчик вовчик вовчик вовчик вовчик вовчик сейчас он мне не даст походу сделать то что я хочу или даст я не ожидал что тут вовчик если честно выйдет если сейчас со спины придет ко мне это будет вообще весело а лично а вот он Как вам такой Стелс? Пришел облил его какой-то дрянью, блядь. О. Что он тут делал, непонятно. Так, пара сундуков уже хорошо. О, тоточки. Рисуночки всякие, зеркало, в котором не отражаюсь. Это нейрополимерное зеркало. Так как я закрытый человек, мне нельзя смотреть в зеркало. Как выгляжу, выгляжал? Фиг его знает. Ну, а вот интереснее его вырубить. Можно со спины? Так медленно на корточку ходит, блядь. увидели увидели да увидели Эх. эта машина зависла ну и хорошо одну проблему меньше. а где а? Ага вот по дороге, блин, а наш просил тачку взять, а я пешком попёрся. Надо было машину взять. Хотя и так хорошо блин лучше карту ради есть, да? Точно, я мог у него тачку взять. Ну и ладно. Ну не взял и не взял, что взять? Что бывает? Судя по всему пути разные могли быть. Надо наверх подняться, посмотреть, что там. Здесь-то у меня тоже не было. Такая кнопка кинул. Хорошо. Пой взрывайся, писем какая-материалы нужно, где да я пойду. Понятно, я просто пойду. Как зайти, как А нашел? Все, все, все. То есть, короче, кто пошел пешком, может, хорошенечко облутаться. Кто бы поехал на машине, тот бы поехал на машине. Все как бы логично и просто. Так есть что? Есть. Другие окна. Я бы сака пострелял. Тут столько патронов просто начали давать для АК. Смысл света давать и не давать оружие. Даже чертежа нет. Просто будет реально смешно, если я не найду этого всего. Почему у всех есть патроны для АК? Это так странно, если честно. Ой, есть подъем выше. Не ожидал, что он здесь будет торчать, если честно. А в том здании, по-моему, подъема выше не было. О, О печалька. Столько всего надавали, от а толку? Если даже воспользоваться этим не могу. где ага. Это мини сундук нам нужен сундук побольше mm -hmm. который где он там заныка mm -hmm. да, давай ну давай mm -hmm. эти не конечно бомба так еще одно, один домик остался можно двигаться дальше Пусти тут еще что-нибудь И все, икра Может быть я правда АК пропустил? Куда? Куда? Ну слезь Обезьянка, взял залезку эту Увидел меня Блин Хоть успел. Да, ты чё ж, блядь, такой бешеный-то. чё не убил меня, боже. Не, я так отомщу ему ещё, успею. Да, блядь. Да ебать, чё ты прям безостановочно стреляешь? Я же так же умею, тварь. где-то еще один не я пошел я однозначно пошел ведь тут еще не закрывается зараза вот вот здесь бы мне сейчас бы не дать бы а 47 патроны давали на АК, просто тимущую тьму. тему просто я смотрю патроны патроны патроны только ваши. Тут же точно должен быть какой-нибудь... Увидел, увидел, сиди, бежит, сломя голову. Офиг а тебе. Так, полигон номер два кстати. По-моему, да. Фух, сохранение. сохранение точно полигон? Так, могу я создать? Майор П-3. Да, майор П-3. Недостаточно ресурсов. Еще две штуки надо. М -м -м. Тоже электрическое оружие. Урона не так много, но... Все равно было бы неплохо. Я же говорю, патрон на каску дают. Так, сгущенка пока, водка пока, это пока, это пока. А. Что тут еще патроны дробовика, птичка, ладно, оставайся. Едische одну среднюю возьму с собой на всех случаях, еще одну. Лично не будет, или это большая? А, да, тут большая, тут средняя. Уже большие начали давать аптечки. Неплохо. Так, сколько времени-то? Ой, уже пора заканчивать. Давайте, ладно, еще куда-нибудь забежим. Надо было точно на машине. Это они... Не... Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой, плохая была затея. Ой, плохая была затея. может быть и не очень ага. понятно чуть было бы не погиб и сейчас уже погибну походу или нет нет не погибну Блять, неожиданно. Нормально, жить, целый А Конечно, никакого стелса, но ничего страшного. А, пойдем дальше. Надо все-таки уже хоть куда-нибудь добраться. Блин, а ведь где-то эти все полигоны и так далее, это все где-то должно быть туточки, было бы, по-моему. Если мне память не изменяет. Так, что это там? Ага. Ага, ага, Конечно, я вам дурака, похоже. Вы на X3 просто летите. Минус один. Так, у них вообще, кстати, иногда синтетические аптечки находятся. Надеюсь, что мы сейчас найдем хоть у одного. Да, нашли, отлично. Честно, не очень хочу с ним разбираться. что там в сделать. Он, по-моему, и так затупил. Где вход? А, так и думал. Наебывает меня. Так, вот. спал себе спал его никто не трогал вот, здравствуйте так огненная кассета чертеж ракета для крепыша патроны большая капсула ледяная что-то там короче надавали, давали не а от толку а невелика Так, там электричество спало, можно убрать. Ну, ну, мне же сверхпроводник дает, почему? Ну, как-то не сработал. Ничего, вниз надо. А, по дороге. Практически по дороге. Практически безопасно Опасно. Никого не трогаю. О, неплохо. Я половину жизни потерял, блядь. Пути пока падал. Да, жалко, что я машинку не взял. Так бы порулили бы немножко. никого нет продет кто должен быть да чтобы совсем никого Да ладно я не верю вообще в округе никого нет. он сохранение на этом закончим как раз Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте вверх, предлагайте игры для обзоров, также на телеграмм, ссылочка в описании. Пока!